Здравствуйте! Сегодня хочу вас познакомить с программой IOMS 4200 компании HikVision. Это программа для управления камерами цифровыми через интернет. Вот так она выглядит. То Есть, есть у нас основной ракурс, удаленное воспроизведение, электронная карта, расписание записей, конфигурация системы, журнал, настройка событий, управление устройством, Управление аккаунтом. Для начала мы заходим на основной ракурс. Заходим на основной ракурс, и вот видим, у нас стоит зум на номер машины. 20-кратный зум. Камера направлена на этот номер. Камера сейчас снимает в самом минимальном разрешении. То есть вот минимальное разрешение, которое вы видите. А выглядит вот так. То есть, это самое минимальное разрешение, которое можно сделать на данной камере. Сейчас я вам поставлю максимальное видеоразрешение. Для этого я зайду в конфигурацию системы. Зайду в настройки системы. Интернет у нас что-то маленько тормозит, но я думаю, что должно все открыться. Так, да, все открывается. Мы сейчас заходим на удаленный видеорегистратор. То есть, у нас вся информация записывается удаленно. То есть, мы можем ее просмотреть в любом месте, в любое время. И за любой период времени, когда мы хотим, заходим в настройки камеры, настройки какой она поток видео, в каком разрешении снимает. Вот сейчас она снимает разрешение 1280 на 720. Вот мы видим качество этой картинки, то есть Картинка с разрешением 1280 на 720 пикселей в минимальном разрешении. Сейчас мы поставим максимальное разрешение. Для этого мы делаем 1920 на 1080 пикселей. И качество видео делаем максимальное. Сохраняем настройки. И смотрим как у нас поменялось видеонаблюдение то есть качество картинки вы видите у нас стало намного лучше это разрешение full hd но для того чтобы нам иметь возможность управлять этой видеокамерой чтобы вам возможность показать мы сделаем разрешение минимальное то есть мы сделаем разрешение 1280 на 720 в минимальном качестве видео качество видео минимальное будет у нас и разрешение 1280 на 720 пикселей сохраняем эту картинку так и что мы видим то есть мы видим что сейчас картинка Через определенный промежуток времени поменялось. То есть она стала другой. Пикселей стало поменьше, качество видео поменьше. Но в принципе картинка не поменялась. Как бы, качество, конечно, Full HD лучше. Но в принципе вы сами все видите, как это все происходит. Мы удаляем. То есть мы просто отдаляем камеру. Просто колесика мышки крутим от себя. Камера у нас удаляется. Так, также у нас, видите, с интернетом походил опять. Не то что проблемы. Ну, если говорит, го го го го гора нет Магомеда, то Магомед пойдет в горя. Мы сделаем тогда вот таким простым способом. Просто возьмем и вот у нас цифровая клавиша есть, мы ее просто нажимаем. В минус делаем, все. Видите, она ушла. Поворот камеры можно осуществлять еще таким способом. То есть просто без проблем. Ну давайте оставим камеру в принципе процесс понятен то есть сейчас вот картинка у нас идет hD в минимальном качестве мы делаем ее сейчас в максимальном то есть сейчас заметьте разницу вот сделали максимальном разрешение вот картинка поменялась то есть картинка уже выглядит вот таким вот способом то есть вот он у нее вид камера перенастроилась. Единственное сейчас, что она слишком медленно будет думать. Допустим, если мы сейчас настроили вот камеру сюда, то она будет медленно поворачиваться, медленно думать, потому что интернет, пропускная способность канала, где установлена камера, мала, Поэтому нам приходится пользоваться минимальным видео то есть вот видео отлик камеры как бы становится дольше, но качество картинки лучше. Сейчас мы приблизим на двадцатикратный зум, посмотрим э, авто номер вот этой машинки. У нас камера соображает, вот мы Видим номер машины. Хотя он грязный, но его видно. Это разрешение Full HD в максимальном качестве. 20-кратный зум. Ладно, перейдем в минимальное качество, так как нам надо показать вам управление камерами. В минимальном качестве камеры управляется быстрее отлику камеры идет быстрее но картинка становится хуже пикселей меньше, картинка хуже вот пожалуйста хотя тоже номер заметно но Full HD конечно лучше номер видно так, удаляем камеру колесико мышки вправо-влево просто крутите или вниз, или вверх то есть, допустим, вверх это убавить, вниз крутие колесико мышки это прибавить. Сейчас мы убавляем. То есть сейчас, пожалуйста, угу. это он слабенький, ну поэтому колесики мышки возможно и не работают. так поворачиваем так как у нас уже камера в хорошем состоянии управляется она крутится в любых плоскостях то есть пожалуйста мы можем ее повернуть вниз посмотреть повернуть в бок без проблем она повернется у нас Пожалуйста, камера снимает. Она может снимать на 360 градусов. То есть при хорошем разрешении, при хорошем разрешении, если мы сейчас еще настроим зум, то мы можем посмотреть даже через окно. Можем посмотреть через окно. Вот, ну, допустим, настроим. Камера нам может поспогнать картинку. Пожалуйста. Это... Разрешение самое максимальное. Но если мы хотим, мы можем зумом сами это выправить. То есть, мы можем зум настроить автоматом. ну не автоматом а ручным способом то есть так тут что у нас зум получается что максимальный ну да 20-кратного зума слишком много здесь 20-кратного зума придется нам камеру маленько отодвинуть чтобы зум у нас появился резко чтобы настроилась вот эта картинка 15-кратный зум то есть вот 15-кратный зум в разрешении HD в минимальном качестве видео. Сейчас мы поставим максимальное качество видео. Посмотрите, какая картинка будет. Максимально. Так, ставим максимально. Посмотрим, поменяется еще что-то или не поменяется. Вот. Это максимальное качество. Картинка, как видите, поменялась. Картинка поменялась. Качество стало видно лучше видно стало лучше сейчас посмотрим попробуем приблизить как у нас она с приближением то есть возможно что зум на full hd будет намного лучше нет зум такой же остался все-таки расстояние мало расстояние мало разрешение максимальное. то есть э, можем рассмотреть э, мне кажется даже вот это сейчас пожалуйста приблизим вот картинка вот такая Биг бон соус с жареной жареной курицы соус с жареной курицы но это уже зума нам здесь не хватает. Не зума, а резкости. Потому что расстояние слишком близкое. Нам надо будет убавить. Мы убавляем, чтобы навести резкость. Вот, пожалуйста, резкость навели. Все, для того, чтобы сейчас нам опять не ждать, э как камера работают чтобы я вам показал я опять перейду в минимальное разрешение перехожу в минимальное разрешение все перешел в минимальное разрешение у нас качество картинки сейчас поменяется вот минимальное разрешение то есть мы видим что картинка в принципе осталась такой же какой была но качество конечно у full hd Лучше, чем у HD в минимальном качестве. Но зато камера управляется без проблем, как нам надо. Сейчас мы отдалим. Напомню, что это мы просматривали через, зеркало, ой, через стекло. Предмет, который находится на объекте. Поворачиваем камеру. Камера легко у нас управляется, так как разрешение сделали минимальное. Все, камера остановилась. Давайте настроим ее на место, как она должна стоять на объекте. Вот так вот она должна стоять. Вот камера стоит. В принципе, она выполняет свою функцию. Любые возможные методы сотрудничества с людьми, которые хотят установить для безопасности у себя такое цифровое видеонаблюдение, мы только можем приветствовать ваше стремление к новым технологиям, к возможности быть онлайн, и оперативно реагировать на любые угрозы, которые могут происходить. В дальнейшем я еще вас буду знакомить с принципами работы видео цифрового в сети. На этом хочу пожелать вам всего доброго. До свидания.